Не, просто наличный.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 информация, но в любом случае вам нужно обращаться именно в отделение нашего банка. Поскольку, как вы понимаете, дистанционное заявление мы принять не можем, по горячей именно мы с документами также не работаем. Здесь, поэтому сейчас я проверю, есть ли у нас информация какая-либо по отключению страховой программы. Минута. угу Благодарю вас за ожидание. Вновь в Сибирске верно проживаете, там же оформляли кредит ваш. Нет нет, нет решет красноярский край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 Надеюсь, мы не, ни подключением, ни подключением, ни не я понимаю. Вы мне мы сообщите работе... адрес ВТБ банка можете... в самом Красноярске, в который мне обратиться с заявлением. Вы можете обратиться в любое удобное отделение банка в целом.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 У